Друзья, здравствуйте! Сегодня, сегодня у нас 29 июня, и осталось 28 дней до новой ну, исторической эпохи. Да, в студии у нас Александр и Андрей. Андрей. Ну, как вы видите, сегодня у нас в студии отсутствуют постоянные ведущие, как Вячеслав Мальцев, Константин Зеленин и Эдика Бжанина тоже сегодня нет. Ну, новость о том, что они исчезли, скажем так, с просторов досягаемости она уже муссируется всеми. И еще раз, мы это, конечно, озвучим сегодня в начале передачи, что Вячеслав, неизвестно, где находится в данный момент. Информации. Информация вообще нет. Никакой, к сожалению, пока не имеем. Как закончит он свои дела, он, как появится возможность, он выйдет в эфир. Это единственная информация, которая у нас есть. Да. Если на данный момент все именно так, значит, ну так и должно быть. Вот и То есть все живы-здоровы, значит, есть определенные дела, и когда они закончатся, когда появится возможность, он появится в эфир. Да, да. Мы как раз призываем к тому, чтобы люди без паники относились к этому моменту с пониманием и с должной степенью спокойствия, потому что в любом случае мы, хоть и Вячеслав публичная персона, но что-то да как мы на самом деле правда не знаем. У него тоже бывают какие-то определенные свои задачи, которые он может должен выполнять там для себя естественно не, не обязан ни перед кем отчитываться в этом плане вот так что единственное что мы можем сказать что пока никакой там плохой информации мы не имеем к счастью поэтому беспокоиться не надо по этому поводу сегодня эфир может быть короткий потому что мы не такие великие аналитики как Вячеслав мы зачитаем новости, ответим на донат, на ваши вопросы. Ну, в таком как-то русле сегодня будет происходить наше общение. Да. Мы пока ждем Вячеслава. Да, естественно, если вы вдруг увидите, что появляется какая-то информация про Вячеслава в каких-то альтернативных источниках, независимых СМИ, там, то не надо на это реагировать, потому что любая самая достоверная информация будет только на официальных ресурсах. Это канал «Артподготовка», YouTube-канал, это Twitter Вячеслава Мальцева и Перископ Вячеслава Мальцева. Вот, если вы хотите знать самую свежую информацию, обращайтесь туда, потому что все остальные ресурсы могут выдумывать все, что угодно, и... Не факт, что это достоверная информация. Хочу дополнить, где 133 тридцать тысячи подписчиков. Это, собственно, наш канал и есть. Да, да потом. крупными латинскими буквами. Э э, Наберу. Твиттер также Твиттер и Перископ. Вв. Мальцев. Да, Вв. Э Мальцев э латинскими буквами. И твиттер э и перископ. Так э вы можете найти эти ресурсы. Пробежимся по новостям. Да, вот сегодня. Путин обвинил иностранные спецслужбы в, под, в прямой поддержке террористов. Ну, что по этому поводу сказать? Путин сейчас, я так понимаю, старается всячески поддерживать свой имидж посредством вот таких заявлений, потому что есть огромное количество совершенно другой информации, которую, опять же, те же самые зарубежные СМИ, потому ну, что дальше это будет новость, поговорим, говорят о том, что сказать, ну, имеют альтернативное мнение по сказать, участию России в разных военных операциях. Опять же, там, в Сирии, там, и в тех странах, которые, в которых сейчас вот идут так называемые гибридные войны. Вот. Но опять же, президент также констатировал активизацию иностранных спецслужб и их деятельность против России и ее союзников. То есть очередной раз видим, что ищут каких-то врагов и чем дальше, сказать, ситуация внутри страны ухудшается. Тем врагов, естественно, пропорционально становится больше. Да, то есть это охота на ведьм очередная, сказать, и причем можно увидеть тенденцию исторического характера во все времена, когда были так называемые тоталитарные режимы, то есть мы сейчас видим все признаки, к сожалению, проявляющиеся в... В этом контексте. Россия и Вьетнам вложат до 500 миллионов евро в перспективные сырьевые проекты. Ну, Путин пытается а, и, и, и, и сотрудничать с, с самыми непредсказуемыми не да, партнерами. А, находит новые по, по, попытки э, э, как-то, видимо, кем-то делать новые там хитрые шаги. И опять же, эти деньги, соответственно, берутся откуда из бюджета нашего там благосостояния, который у нас постоянно сокращается по их же заявлением из всевозможных наших ресурсных источников. Вот опять вкладывается. Из нашего кармана. Да. да. Причем, вот а, а, еще одна из новостей, которую, которая очень так сильно нас, Вячеслав все время, так сказать, они, на ней останавливал внимание, о, о общение Путина и Китсенджера, многолетнем общении, очень странном, когда такой уже достаточно пожилой человек мотается постоянно в Россию, из океана с какой целью непонятно вот в очередной раз какие-то у них там дружеские были встречи и об этом как раз заявил Песков через РИА новости что они запланировали какие-то очередные международные контракты что примет находящегося в России министра иностранных дел Германии Габриэля Зигмара а также состоится встреча с президентом уже вечером вот как раз с, с этим вот Киссинджером. Короче, тайно, покрытая мраком, как обычно. Да, то есть а, о том, а, а, то, о чем они там а, разговаривали, естественно, не, никто не озвучивает. Ни, ни в этот раз, ни в предыдущие разы. А, вот мы, мы как раз до верхних новостей. Вот, тут а, самые такие свежие новости. Вот в, в РПЦ а, назвали ошибкой сбор подписей за запрет фильма «Матильда». Что же они так привязались к этому фильму? Да, опять от, отличилась наша сказать, депутат свежеизбранная Поклонская. По этому поводу она очень сильно возмущена. И Не возбуждена. Да, возбуждена этим фильмом, потому что в нем идет так сказать, речь о взаимоотношениях Николая II и некой Матильды Кшисинской, Вот, то есть... Ревнула. Да, видимо, вот какая-то у нее ревность Ревнула. в связи с тем, что она так нежно относится к всему, что связано с Николаем II. Причем, я так понимаю, что в очередной раз она не видела фильма, она только ознакомилась с сценарием и с трейлером этого фильма, но вот... Так, вот, что пресс секретарь Песков заявил, говоря о заявлении о заявлении Поклонской, что пытаться оценить фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно. То есть даже Песков, в общем-то, уже говоря, да, в высказывает даже такую вот трезвую позицию в отношении Поклонской продолжительность вот, э... жизни в России выросла почти до 72 лет, во что я, естественно, не верю. Ну, по крайней мере, Это хотя... Не у всех, наверное, просто есть. А вот из -за людей считают, у тех 72 года. У кого условия жизни получше, но, как опять же говорит там Ростат и всевозможные наши там рейтинговые агентства, что 20 миллионов россиян находится за чертой бедности. бедности. То да. есть, скорее всего, к этим людям э, точно не относятся... Ну, если, допустим, рассматривать, конечно, то, что они говорили о митингах, когда на, ну, на, на улицу Москвы выходило там порядка 50 тысяч, там 40. 26 марта они говорили, что всего 8 угу. то можно считать, ну, если по этой же технологии как бы вычислять, то те же 22 миллиона, которые они сейчас объявили э, на, на за грани бедности, то я думаю, как раз в, 100, в 2 раза, да, там, четыре раза можно сразу. Раза, увеличить да, порядка ста миллионов у нас людей в том или ином виде они не могут себе многое позволить. Да. То есть Люди находятся на грани выживания, экономят на продуктах питания, на одежде, и эта цифра постоянно растет, к сожалению. Но у них свои цифры, они живут своей параллельной реальностью, поэтому нам озвучивают эту параллельную реальность, и какое-то количество людей, еще смотрящих телевизор, наверное, в это верят, хотя с каждым днем их да, станет все меньше, да, потому да. что они на себе на своей на личном желудке на, это ощущают. вот минздрав. Да. Да. Минздрав э, объяснил расхождение бюджетной отчетности за 2016 год. Ну, вот, счетная палата проверила э, эту э, отчетность и выявила, что э, было по итогам этой инвентаризации, куда-то было-то куда ушли 121,3 миллиона рублей. Не учтены То есть больницы у нас в полном сплоченном состоянии находятся. Людей лечить нечем, лекарств нет, а тут вот какие-то вдруг неожиданно там неучтенные. Деньги обнаружились. 121 миллион рублей что-то как -то наводит на мысль маловато будет. Да, да, по их меркам, что там только миллиардами уже людей. Умножаем на 4. Да, да. то есть сакральная цифра 4, на которую все умножать, тогда будет больше похоже на реальность. Вот они там делают вид, что они, значит, пытаются что-то кого-то, значит, там призвать к ответу, но. Mm. то есть негативные новости мы умножаем на 4 цифру да. соответственно позитивные делим на 4. Mm. Mm. 4 ну типа того, да вот Пушков тут о действиях США в Сирии сказал, что э, сказать, Вашингтон э, ждет лишь предлога для удара mm. представляете как лишь предлога ждет для удара то есть по э, мнению Пушкова вот э, США уже э, оцелила все свое сказать, стратегическое вооружение на, сказать, на бедного Асада, чтобы с ним разобраться раз и навсегда. Вот. Поэтому, суть по всему, ждет своего предлога. То, что отношения у России с Асадом такие были долгое время нежные. Э, полюбовные, тут друг вот э, риторика как-то изменилась. И теперь вот э, э, ждут совершенно э, э, уже, уже, уже, уже ждут другого. Да. Да. да. Причем вот напишут, э, э, что США привели в готовность все силы ВМФ и ВВС, э, это значит. Еще не пообщавшись с Трампом, уже вот у них такая есть информация. Видимо, прям достоверная. Да. Следующая новость. Греф не рекомендует населению использовать криптовалюты. При этом он сообщает, что интерес к этой криптовалюте у людей повысился на, на целых 150%, но не рекомендует. То есть, ребята... Да. <смех> да <вот>. Главный воздух. <смех> Потому <смех> что Сбербанк у нас, по сути, сейчас монополист на рынке вот, потребительских, кредитов, депозитов и так далее. То есть, они всю страну окучили, как говорится, да, грубо <смех> говоря. Вот. При этом... Качество услуг оно с каждым днем оно падает, в любом случае страдает. Заходишь, допустим, я не раз это заметил, те же банкоматы. Программное обеспечение, оно у них работает далеко не на высшем уровне. Деньги там невозможно положить где-то, невозможно снять где-то какие-то банкоматы. Все об этом знают. Простите, микрофон на середину стола. Для всех эта проблема, она знакома, вот. но поскольку государство у нас оно все ставку сделало на Сбербанк, монополизировало у нас укрупнение банковского сектора, поэтому Греф сейчас говорит, что главное власть. Да. да, держите деньги в сберегательной кассе. Да, это очень... <coughs> если, если они у вас есть. Да. Как в том <с Ik> <government> Ну, теперь они oakman. готовы взять да, любое количество e. денег. <существод drawers> Причем э, китайская э, торговля, э, торговая онлайн-платформа AliExpress сообщила, что в июне э, э, наблюдает увеличенный спрос россиян на видеокарты. То есть люди в стране все-таки понимают, что в этом есть явная необходимость, и что это может их как-то немножко облегчить, это бремя сказать, всех этих налоговых начислений на любые товары, приобретаемые в России, но... Вот. Ну, как говорил Вячеслав, за этим будущее, на самом деле. Да. Впрочем, не попрешь никак. То есть, конечно, как бы там Греф не старался, но люди стремятся совершенно к другому. И они чувствуют ситуацию нам, намного лучше, чем Греф. Причем вот он же, да, Греф сам лично прогнозирует сокращение числа сотрудников Сбербанка из-за автоматизации процесса. Такое впечатление, что он прямо вот послушал Вячеслава Вячеславовича какой-то момент. И... Вот сейчас начал озвучивать то, что, что роботизированная система управления начнет вытеснять живых людей из этой сферы деятельности. сокращение работников, потому что они, ну, их не нужно, все будет делать какие-то механи механические э -э -э, сказать, программы. Причем сокращение реально в, в, в, в, в, в, в, в разы-кратно. Да. Сейчас вот открыть нам опять. Да. Да. То есть он пишет, что если посмотреть на Сбербанк 6 лет назад и сегодня, в Сбербанке 6 лет назад... В бэк-офисе работало 59 тысяч, а сегодня работает всего 12 тысяч человек. То есть такая вот разница в почетах. И он прогнозирует, что сам уже прогнозирует, что все это сократится чуть ли не до полутора тысяч человек. Ну, то есть мы опять же получим такое, огромное количество да, безработных. Ну, то есть ситуация здесь простая, да? То есть они все свои как бы средства, которые у них есть а Сбербанк, ну, мы только что сказали, что это монополист на рынке банковских услуг, да. они решили вкладывать на, мини на минимизацию расходов. То есть на получение там, больше прибыли. То есть, ну, хотя, допустим, основная часть населения Российской Федерации использует Сбербанк в качестве банковского... Ну, как основной источник да. используют. Вот. То есть сейчас это основные средства тратятся инвестиции не на скажем так для того чтобы сделать скажем так услуги более для населения выгодными да mm -hmm. удобными а это сейчас делается основные инвестиции вкладываются для того чтобы с минимизировать свои издержки вот этого монополиста ну как бы у нас как обычно все делается для народа всегда Такая следующая новость. Зюганов предлагает законы, направленные на выход страны из кризиса. Ну, такое впечатление, что он решил тут вот что-то инновационное предложить. Прямо-таки у него озарение проснулось. И вот Путин там никак не мог разобраться, что же надо сделать, чтобы выйти из кризиса. И тут пришел Геннадий Андреевич, и ему раскрыли глаза вообще на жизнь, типа вот... Посмотреть. И у нас вот он пишет, что надо, так сказать, предлагает вкладывать деньги, э, э, сказать, э, да, расширить пополнение бюджета э, существенно предложил он. И э, у него подготовлен современный закон образование для всех. То есть он Считаю, что усиленно сосредоточить на реализации программы поддержки детства, которую также подготовили коммунисты. То есть, вот у нас э, оказалось, что раньше детство никак не поддерживали, ну, а теперь вот сейчас начнут быстро поддерживать детство, и у нас прямо вот кризис кончится, все дети э, так сказать, обрадуются, и мы будем выходить из этих тяжелых обстоятельств. Э, ну, так сказать, э, угостил э, Путина медом со своей э, э, сказать, фермы, да, у него там э, совхоз э, э, э, Ленина, в который он вложил своих личных полтора миллиарда рублей, и не взяв ни копейки у государства, как он говорит. И что построил детский сад и парк по мотивам сказкам Александр, сказок Александра Пушкина. То есть вот. Смотрят будущее. Ну, наверное, он считает, что это единственное спасение из кризиса. А других вот у нас так сказать, проблем вообще нет, и все остальное это отлично работает. Сейчас вот с детьми разберемся, и будет все здорово. Ну, вот такая интересная новость. Сенаторы предложили лишать связи абонентов с левыми в кавычках, sim картами Красота какая. Ну как, надо же взять все под контроль, то есть, так как у нас в Конституции прописана же статья, что каждый человек имеет на свободу обмениваться информацией, сказать, и, и передавать ее, и ни, ни с кем об этом не советуюсь, да, и никому об этом не сообщает. то есть, он имеет право, тут оказывается, нет. А теперь вот надо все взять под контроль, и если человек приобрел Эту карточку он, его должны обязательно проверить и обязательно... А сколько я вот недавно Вячеслав озвучивал количество звонков в телефонах прослушанных спецслужбами. Что-то там в миллионах было. Да. Вот. Надо же понимать... Кто это звонит? Конечно, говорит, правильно. Надо же. А так мало ли там. Взять под контроль, да. как вот говорят. Если вы еще не взят под контроль, это не ваше, так сказать, достоинство, а наш недоработка. Вот хотят, значит, доработать. Большой брат следит за тобой. Наверное. Да, то есть все держать под четким контролем, потому что что-то люди, как это, по их мнению, наверное, совсем распустились. А вдруг да, от рук отбились, слишком много свобод почувствовали в нашем прекрасном демократическом обществе, вот. то есть теперь будут брать сведения как фамилия и отчество, дата от рождения, данный документ удостоверяющего личность, вот только тогда человек может воспользоваться любой сим-картой. А лучше прямо на работе покупать, да. прямо на работе выписываешь, все приходит. Или, допустим, в каком нибудь ОВД. Зашел в ВВД, тебе выдали. Все нормально. Правительство уточнило порядок взимания платы в системе Платон. Да. Как оказалось, что, по их мнению, некоторые водители выключают эти приборы учета, чтобы чуть-чуть сократить взимаемую плату. И, по их мнению, все-таки не порядок. Надо взять за них серьезнее и усугубить меры и ужесточить, найти еще какие-то способы, чтобы никто ни копейки не смог, сказать, удержать из этой системы, которую, как мы все знаем, курируют, сказать, братья Ротенберги. Такая новость. Дмитрий Медведев заявил, что пенсии в России проиндексируют на размер инфляции. размер инфляции. То есть он сказал, что инфляция у нас сколько? 3 или 4 процента да, да. в России. То есть они сейчас просят Центробанк, чтобы Центробанк вел политику, чтобы инфляция, так скажем, была контролируемая. Вот эти 3-4 процента в год. Ну и, соответственно, будут эти пенсии увеличивать на 3-4%. Но мы сами знаем, что тарифы, там, ЖКХ и так далее, они у нас гораздо на большую сумму вырастают. И постоянно плюс растут. Платоны плюс там, налоги и так далее. И мы понимаем, что покупательная способность этой пенсии, она как бы... Все сокращается и сокращается. В да. чем также Дмитрий Медведев отметил, что в следующие два года размер материнского капитала не изменится. То есть, то не надеюсь. Цены растут в магазинах, на все цены растут, но не изменится. Такая вот стабильность, в кавычках. Однобокая стабильность, то есть тут растет, а здесь никак. Да, да, да. Медведев предложил Путину продлить контрсанкции еще на год. То есть, против. Ну, вот, э, поставщиков вот этих фруктов, помидоров, чего? Да, это? что вот он говорит, что аграрии, что неоднократно просили его о продлении таких мер и о том, чтобы обозначить перспективу, как они будут действовать в ближайшее время. И мы сделаем это, и я уверен, что они смогут воспользоваться этими благоприятными возможностями в полном объеме. То есть Медведев надеется, что эти контрсанкции будут выглядеть как благоприятные возможности. Ну опять же, для кого? <кх> Тут только единственное, что фамилии не назвали. Для того конкретно эти контрсанкции, они будут полезны. Да, ну в этой шараде мало кто будет э, долго думать, Понятно, про эти что Для людей как бы, это ничего хорошего не принесет, потому что мы сами понимаем, что наш сельскохозяйственный рынок, он опять же сильно монополизирован, как все остальные. Ну и соответственно там имена и фамилии этих людей, которые на этом рынке являются там владельцами крупных агрохолдингов, они тоже хорошо известны Посмотрим у нас. Угу. Поэтому все как обычно для народа. Путин призвал закреплять положительные тенденции в отношении России и ФРГ. Угу. Ну вот, они считают, что на общегосударственном уровне у них отношения развиваются, несмотря на известные сложности. Это отметил в ходе встречи с министром иностранных дел Зигмаром Габриэлем. Габриэлем. То есть, какие, как отношения развиваются, мы не знаем. Но, по их мнению, они развиваются каким-то волшебным Понятно. образом. Но, Жизнь она идет она Мы, мы можем только -то пьянках, друг Да, мы можем только догадываться Но в общем у них там тенденции улучшаются Мы можем только это порадоваться за них Что вроде как И... да. Друзья, следующая новость Путин обвинил иностранные спецслужбы в, в прямой поддержке террористов О как Да, он считает, что Таким образом эти спецслужбы Пытаются дестабилиз дестабилизировать Регионы у границ РФ Uh, ну вот, опять же, что надо же найти каких-то uh, врагов, да, негодяев, которые пытаются нам жизнь испортить. Вот то у нас там Обама в подъездах uh, сал сколько времени, да, теперь uh, еще добавились uh, какие-то ужасные спецслужбы, которые вот дестабилизируют нам все тут, портят. И вот у них э, в идут, по его мнению, новые методы сбора и вброса информации, кибератаки, попытки вербовать агентов, чтобы получить доступ к данным об оборонном экономическом ресурсном потенциале России, заявил президент. Вот, ну. ну, понятно, есть, потому что... На самом деле, да. Да, но спецслужбы, конечно, будут работать. Если Россию, допустим, сейчас считают агрессором. Самым серьезным агрессором. Да, никто мировой. не скрывает уже этого. Вот. И понятно, что если, допустим, руководство страны стало вообще непрогнозируемым для, скажем, так называемых, как Владимир Владимирович говорит всегда, <къех> партнеров. Угу. Для партнеров, когда ты становишься непрогнозируемым и непонятно, что ты можешь завтра вытворить, и ты, ну, фактически, как обезьяна с гранатой. Конечно, но ну, будет куча там разных спецслужб работать там и так далее. Ну, тут как бы люди, они делают необходимые вещи. Просто как реагирует на это Владимир Владимирович. Да, то есть вот с, с какой стороны вопрос. на это посмотреть, да, то есть мы как бы вроде находимся в полной темноте неведении, то есть это как из анекдота про слона, которого показали нескольким мудрецам слепым, да, и в общем-то один там потрогал за и сказал, что это стол, по а другой там захвост сказал, что это веревка, а третий за ухо и сказал, что это там какой-то лист. Вот, то есть, они там, э, сказать, пытаются гадать, что же, в общем-то, еще ждать от этой вот такой вот уникальной, непредсказуемой России, которую представляет наш президент. Потому что мы, в общем-то, жители э, этой страны мало что знаем, нам постоянно сказать, говорят, что да, ребята, вы не должны э, интересоваться нашими, в общем-то, договоренностями с той или иной страной, э, кому мы там предоставляем какие земли, в каких количествах, какие мы там... Подписываем договоры о островах с теми же японцами или китайцами А как только кто-то пытается выяснить доходы чиновников высшего ранга Все, что, нет, ни в коем случае это недопустимо Давайте сразу все это закроем на законодательном уровне, чтобы даже никто не пытался А если попытается, то страшно, страшно покараем ну, ну, ну, что это может еще напоминать? То есть, в любой стране мира э, светско-цивилизованная деятельность э, властей она полностью прозрачна, ну, максимально прозрачна, по крайней мере. Да? Как только эта прозрачность где-то начинает за -за замутняться, да, то у людей сразу возникает масса вопросов и э, претензий э, к этой власти. И тут уже начинаются серьезные катаклизмы. У нас же, в общем-то, люди начинают к этому похоже привыкать но суть по сказать, реакции mm -hmm. да вот больше всего мне понравилось как заключению что он сказал поскольку скажем так спецслужбы они более стали агрессивные mm -hmm. западные то наши службы еще будут на будет еще суровее. да, более более они будут работать серьезней вот. Ну, такая вот новость. Песков. Никакой встречи Путина с Трампом не готовится. Лидеры двух стран увидеть на саммите большой двадцатки, что, в принципе, логично, да, заявил журналистам, собственно, Песков. Никаких подвижек нет. То есть ребята кричали до этого, что все окей, все будет нормально, тут уже ближе к делу, никаких подвижек нет. Ну, собственно, какие-то вот такие стандартные, абстрактные ответы. Да, ну то есть он пишет, что так как оба президента примут участие в двадцатке и Путин, и Трамп, так что в любом случае, вот как бы прямая речь, они там встретятся. Ну, сидя за одним столом, да. Да. Просто что они будут обсуждать. Да, и будут, и будут ли Они это вдвоем обсуждать. Уж наверняка, если нет желания встречаться лично, то и там, скорее всего, ситуация будет похожей. Такая вот новость. Кремль пообещал защитить задержанного в Луганской области россиянина защитить россиянина, но тем не менее подтверждают, что он уволен еще в 2016 году. То есть человек просто пребывал на добровольных началах. Ну как, обычно, как обычно, ну, обычно. Это все да. и рассказывают, что все, ну, абсолютно. как их там нет, их там никого нет. но вот периодически приходится кого-то защищать или хотя бы обещать, скорее всего, обещать, потому что в плане защиты обещать не да обещать значит не значит жениться Там занимает, что он в министерстве обороны РФ назвали незнание морской науки слова британского министра адмирале Кузнецове адмираль Кузнецове ну, Кузнецов это вообще как бы такой объект уже о котором будут легенды. Это который напугал пол Европы, да? да? Да, Кузя, который курил там в Средиземном море. Вот. Остров, да? О нем это вообще отдельная как бы такая категория для обсуждения. Вот этот э, адмирал Кузнецов. И это вообще запретная тема. Если кто-то там публично высказывает об этом адмирале Кузнецове что-то негативное, то естественно. Это просто незнание морского дела. Типа, да. Вы все профаны, не, дилетанты, ничего не разбираетесь. И, дым, и это не дым, в общем, из трубы, да. И самолет, который упали в море с его платформы, тоже, в общем все так было задумано, наверное. Лавров. Новые технологии. Лавров и глава израильского парламента обсудили арабско-израильский конфликт. Ну можно по этому поводу сказать Пожалуйста. что там происходит на самом деле не очень понятно если так по чесноку ну по крайней мере пытаются наладить дружеские отношения с Израилем какие-то вот у них есть там попытки о договоренностях активизации двустороннего политического диалога вот ну и э, их очень э, беспокоят э, э, попытки фальсификации истории Второй мировой войны и героизации пособников нацизма. Вот это, это, в этом подчеркнуто обоюдный настрой России и Израиля на дальнейшую активизацию политического диалога. Мне вот. также, Лавров, разногласия не должны быть препятствием для диалога между РФ и Западом. То есть санкции, контрсанкции, полный какой-то бардак и непонятки. Но тем не менее диалог возможен. Ничто не должно этому мешать. Ну, как это понять этих людей? Дежурные фразы, которые дежурные фразы, просто человек вот, но ну, словесный понос, как говорится, говорит что-то, лишь бы что-то говорить. Вроде как какая-то реакция. Ну это как призывы, да, вот. Там Путин призвал, ну, можно, давайте. Да. Вот он тоже тут призвал, что разногласия не должны быть препятствием для разговора, для того, чтобы выслушать и услышать друг друга. Если будет добрая воля к тому, чтобы понимать законные интересы партнера, то и убежден компромисс возможен в любой ситуации. Все на Западе скажи, сказали, да, точно. Так и должно быть. Не спорим, да? да? Не спорим. Но вот а, о а конкретике уже будет когда-нибудь потом. Это, да. Дьявол заключается. Да. МИД России потребовал от CNN разъяснить манипуляцию с мальчиком Валепа. Манипуляцию такой с мальчиком Валепо. Да. Вот. История получила широкий резонанс после того, как в ряде СМИ были опубликованы видео медицинского центра Алеппо о спасение ребенка, дом которого в блокированном боевиками в восточном районе города был разрушен. Ну вот, э официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Коношенков опроверг сообщение зарубежных СМИ о якобы нанесенном вечером 17 августа авиаударе по районе Аль-Кватерджи Сирийского Алеппо. Он подчеркнул, что этот район примыкает к двум коридорам для выхода мирных жителей, которые были созданы в рамках гуманитарной операции. Я так операции. понимаю, это в том году было, да? да? 17 августа. Ну, это, в общем, стандартная ситуация. Где что-то хорошее, то надо обязательно к этому примазаться. Любым способом. Если о чем-то плохом говорится, то Россия не при делах. Украину накажут за отсутствие России на Евровидении. Ну, вот, первый. Э, Украина будет наказана э, э, это, э, э, на Евровидении. Не, не, не предоставление возможности участвовать в Юлии Самойловой. Поэтому вещатель страны хозяйки не смог адекватно выполнить свои обязательства по сотрудничеству с ЕБУ в связи с участием российского артиста. То есть, кто кого вообще там пытается наказать, пока вот непонятно, и кто кого призывает, кого наказать. Ну, наверное, это вот будет наказание со стороны, конечно, вот какого-нибудь нашего представителя. Короче. Да, и ну, вот для кто нас... Кто да. должен наказать и как вот? Да, то есть, э, и вот формально мы не имели отношения к запрету, у нас нет таких полномочий распоряжаться на границе, э, пускать или не пускать кого бы то ни было, это работа СБУ, а для нас, как для вещателей, это тяжело и обидно, то есть, это вот так ответил ЕБУ, то есть, видимо, это европейский... ЕБУ, да, хорошая такая, <с> <fits> видимо, это европейская... Аббревиатура, yeah. да. Ну, конечно, всем понятно, что Евровидение это в первую очередь политическое, так сказать проект политический, и там, наверное, уже в последней степени играет роль кто как там поет, а в первую очередь это все, так сказать, игры. Для связ... кого поют? Да, и для кого поют. И, и вот эти кто все... Да, то есть важно, кто заказывает эту музыку и кто там, значит, распоряжается как, э, порядком выступления вообще участием в этом. Такая интересная новость. Порошенко поручил изменить в Конституции Украины статус Крыма. Угу. Ну, вот он заявил, что понял, что... На сегодняшний день автономная республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны. То есть это заявил парламентарий, который является членом комиссии. И на данный момент комиссия, по его словам, активно работает над разделом, конституции, где описан статус автономной республики Крым. Больше никаких подробностей Чижмарь не сообщил комментарий по этому поводу у меня лично нет ну вот опять же Порошенко выразил мнение, что вскоре наши флаги будут развиваться гордо в свободном украинском Крыму то есть у них вот такое есть четкое предположение, да, хотя бы как ощущение, что все-таки наверное не, не, не, не, не безосновательно он такие вещи говорит, потому что когда президент такие заявления делает значит у него есть для этого какие-то Предпосылки, о которых, наверное, тоже можем только загадываться. Такая вот новость. Чешский суд ликвидировал представительство ДНР в городе острове а, Оказывается, вот есть еще и представительство ДНР. Я тоже первый раз слышал. Но... Как, <сíck> как, как <сíck> интересно. Как? Наверное, табличку ликвидировали. Одни ее приклеили, первую поставили, и тут же ее ликвидировали. И все. Ну, вот в чате, кстати, за... очень много вопросов было, опять же, вот по тому, где Вячеслав. вот тут кто-то... У Славы отжали канал. Нет, у Славы никто канал не отжимал. Вот, то есть, все в порядке с каналом, и вот, конечно, предлагают, и я поддерживаю, что ставьте лайки сказать, под видео. Друзья, подписывайте петицию, Леша Политиков сейчас, как бы, в местах лишения свободы находится, Указывая свои данные, электронные почты надо писать крупными буквами свой мейл. И тогда к вам на почту придет сообщение, которое нужно просто подтвердить, тем самым подписка будет оформлена. Да, подписка, потому что это, а очень, это, важно, это очень важно, э да. так как мы сейчас в информационном поле пытаемся оказать определенное так сказать, воздействие на... Те организации, которые сказать, Работают на то, чтобы Подавить любую сказать, Протестную деятельность Да, любое инакомыслие, которое сказать, Выражается в любой Форме Оно старается сказать, Эти службы стараются подавить Поэтому, когда Огласка распространяется Не только на пределы сказать, Нашей страны, но и за ее границы, То это очень э, сильно стимул. Да, да, очень большой стимул для того, чтобы обратить внимание тех, кто сейчас активно Извините, взялся да, да. За, за, все, за все протестные настроения и как-то повлиять на это. Потому что мы видим, что в любом случае э, огласка э, э, это самое стр... большее и самое серьезное, что на данный момент пугает э, Представители всех вот этих спецслужб, которые так активно ищут любой малейший повод для того, чтобы на, сказать, оказать какое, давление. любое давление да, на людей, осмелившихся высказать свое сказать, негативное мнение по поводу того, что происходит в стране. В стране. Поэтому мы можем только так же так сказать, привлечь всех, внимание всех. Не, то есть, многие там говорят, что, ну что Трамп, кто он нам и зачем с ним связываться. Действительно, связываться к ним, никто не призывает с ним конкретно. Но если мы сможем обратить внимание на эту ситуацию Трампа, соответственно, мы сможем обратить ну, не внимание... не только Трампа, вообще да. мировой общественности. Потому а. что, ну, в любом случае, там новости читают на этих сайтах Белого дома. Конечно. Ну и, соответственно, это тоже... Там еще один камешек, как бы, туда, вот, в этот вот, скажем, огород. Да. Такая вот новость, друзья, Трамп объявит о начале поставок угля на Украину в ближайшие сутки. Представляете, как? Да, вот, очень беспокоились наши, так сказать, э -э -э -э сказать придержащие власть придержащие что вот они там лишь возможности доставлять какие-то газ уголь на украину там потеряются каналы сбыта но вот теперь вот, они их потеряли не по причине того что у них нет этого угля который якобы в огромных количествах там присутствовал в в областях Восточной Украины, да, там, но и в где происходят все войны, а теперь вот, э, просто по факту Украина будет уже получать этот уголь э, добровольно уже из совершенно других источников. Так что вся эта борьба становится. Это место пусто не Не такой бывает. актуальной, да. The Guardian узнала о просьбе Трампа подготовить список уступок России. Дональд Трамп обратился к своей администрации с просьбой проработать список уступок, на которые может пойти Вашингтон в отношениях с Москвой. Вычислили возврат дипломатических дач в Нью-Йорке, пишет The Guardian. То есть, вот, видимо, к... Это, это единственное, на что может пойти Трамп э, в уступках э, э, сказать, России, э, отдать дипломатические дачи. Ну что ж, видимо, кому-то они очень-очень там нужны, просто жить не могут без этих дач. И поэтому посмотрим как они там будут строить эти свои отношения то что видимо трамп тоже не имеет возможности как-то не обсудив и не посоветовавшись со своим окружением какие-то решения принимать конечно там у него тоже есть очень много советчиков такая вот новость военная разведка сша впервые за 20 лет секретил доклад по россии Такой уникальный случай, потому что в России вообще, так сказать, в России взаимоотношения с США всегда были покрыты строжащими грифами секретами. Да. да, и причем со всех со всех сторон это было так. А тут вдруг неожиданно вот такие шаги. То есть явно э, кто-то решил э, э, из двух оппонентов на.. Э, максима на на открытость, да, то есть тут уже игра кто кто быстрее, кто быстрее решится на ну там просто надо понимать какие вообще что это будет за доклад, какие там документы либо, либо это, это просто какой-то выброс, за ну... которым ничего особо такого ну возможно что они хотят опять же ну показать какую-то резнаку и может быть показать общественности мировой, да, там на каких, скажем так, ну что за интересы вообще были, как на каких принципах вообще выстраиваются отношения, и, может быть даже, ну, что-то такое хотят как бы это как игра, понимаете, да? Mm -hmm. Показать ну, или бы такой небольшой такой шантаж. Может, создан, моби... создан мобильный телефон, способный работать без аккумулятора. Исследователи Вашингтонского университета в Сиэтле, во главе с специалистом а, вам себе, та, пам, создали прототип телефона, который способен работать за счет окружающей энергии. Об этом пишет ресурс FON Arena. То есть мир развивается... Мы не развиваемся. Ну, в любом случае, все, все, все это еще больше усиливает контраст между тем, что происходит здесь, в наших границах России, и то, что происходит в, общем -то, в цивилизованных нормальных странах. Поэтому вся эта пропагандистская машина, которая активно пытается найти хоть, хоть что-то позитивного в том, что у нас происходит, но она не успевает за научно-техническим прогрессом. Слова к сожалению, не настолько весомы как вот эти вот факты, которые мы постоянно встречаем и про маска и, и про так сказать, переход многих стран на альтернативные источники топлива, что в одной из европейских стран уже законодательном уровне приняли закон о том, чтобы все автомобилисты перешли на транспорт на электрическом так сказать, ресурсе поэтому мы безнадежно, конечно, отстаем и Ну не и... во всем же. Да у нас же вот мы в Ампире зато преуспели. Ампир, рутье, допустим, там, прудов, озер, да. искусственных. В этом мы как бы преуспели. Мальцев в бегах? Нет, друзья, Мальцев не в бегах, и без шуток ради, на самом деле, мы, правда, не располагаем на данный момент информации абсолютно никакой, где Вячеслав, что с ним, коротко и ясно, как-то так, это правда. Ну да. вот про, про Гальперина спрашивают, ну что, что вот, мы были у него в гостях, у Марка, ну не то чтобы в гостях ему сейчас можно совершать кратковременные прогулки с, 12, с 10 утра до 12 дня и с 4 вечера до 5 вечера, то есть во время этих прогулок в принципе можно с ним общаться, то есть если кто-то вот хочет как-то Марка поддержать, то я думаю он будет только рад, если кто-то приедет и сможет сказать своим навестить его ему можно передавать что-то потому что в принципе он там один э, находится в квартире и естественно э, какая-то еда ему не помешает э, и но ну, поддержка естественно он э, бодр как всегда целеустремленный цели искать определен в этом плане него можно конечно равняться и мы видим что а домашний арест это какой-то браслет вешают. да у него на ноге электронный браслет и у него ограничение на использование любой электронной техники но ну, связаны с общением то есть телефон мобильный э компьютерный интернет то есть он не может Тел телевизор может скорее всего он им не пользуется я думаю уже много лет и до этого не пользовался ну почему можно 1 2 федеральные да даже даже наверно в обязательном порядке может вот по поводу опять же очень многие постоянно спрашивают кто-то вот включился только что к трансляции еще раз пояснить про вячеслава но еще раз можно сказать что нет не плохой нехорошей информации и это уже намного больше внушает оптимизм потому что когда что-то не, нехорошее случается то естественно мы об этом узнаем и сразу же сообщаем здесь вообще информации нет поэтому можем сказать только что да не надо настраиваться на худшее а надо относиться с пониманием что в этой ситуации возможны любые варианты, но не всегда самые худшие. Поэтому не надо, так сказать, пессими пессимизм. Загущать сгущать краски. краски не будем. Наберемся терпения и в любом случае мы узнаем про Вячеслава Вячеславовича. Думаю, что даже в ближайшее время. Так что... Ну, я предлагаю сегодня эфир, наверное, можно подытожить. Но потому мы, что, мы да. еще не почитали донаты. А как их читать? Сейчас. Показывал. Да, потому что люди. Да, да. А нужно. Пишут. А вот, ну, чат мы тоже читаем. Тут, конечно, а вот благодаря, что неплохо получается, мы тут стараемся, конечно. Ну, да, друзья, не обессуйте но пока вот так. А вот. Так что так сейчас мы вот вот пишут из и ЕС, есть списке ура, приезжайте обязательно, у нас тут почти на каждом заборе надписи "Путин спаси", это пишет э, э, Горы, э, Горыгин, вот. Здравствуйте. вчера в районе метро Бабушкинская 17 30 40 было очень много омона мы приезжали на машине может эта информация будет нужной вам дохрани вас господь бог ну, спасибо это на ним пишет спасибо аноним. ним вот евгений без подписи прислал так. деньги так кровожадный Бармалей пишет договариваемся с МАКСом о предоставлении технологии нейронного подключения к КАМПУ. Подсоединяем, подсоединяем ВВП. Открываем к виртуалу ВОВЫ доступ всем желающим. Каждый сможет стать директором АДА для ВОВЫ. Кирилл из Ленограда на благие дела. Спасибо, Кирилл. Леха, НСК. Здоровья Вячеслав. Да, прибудет с нами сила. Да. Спасибо, да. мы тоже так. Какого мнения? Ну вот э, Денис, из, э, Денис Кам пишет, что «Слава, живу с чувством стыда. Русские – синоним войны, лжи и предательства. Кредиты и платежи душат. Будущего нет. Я не хочу так больше жить. Мне нужны перемены. Я с вами». Мы, мы тоже с вами. Мы с вами. Да, Денис, все у нас получится. Наталья из Рыбинска, Копейка на революционные нужды. Всем респект. Эдик Душка спасибо ларис санкт-петербург на дело спасибо лариса вот сафин без подписи прислал помощь ну, тоже спасибо сергей из краснодара в копилку на нашу победу спасибо сергей Так вот александр просит озвучить точную модель вашего ноутбука этикетка над ней в камеру спасибо но такой вопрос уже по моему когда-то был да может быть и друзья мы крутить и вертеть аппаратуру в данный момент не имеем возможности поэтому может быть как-нибудь потом в течение какого времени после революции вы оплатите обязательства по рифкоином полгода год спасибо Насколько я помню, Вячеслав озвучивал это, что полтора-два года, насколько помню я, опять же. Ну, опять же, будет все зависеть от э, того, как будет развиваться у нас ситуация И, в принципе, вот все вопросы, когда люди задают по поводу того, ну, когда же, ну, кто э, там э, даст какие-то указания э, У нас люди настолько привыкли, э, к сожалению, э, мне кажется, в стране, что всегда ждут от кого-то каких-то указаний э, для действий Указаний никто никаких никому давать не будет. И, естественно, надо понимать, что в, в данной ситуации, опять же, при сказать, концепции народовластия, подразумевает, что лю, любой человек берет в первую очередь на себя сам ответственность за свои поступки и действия в рамках той концепции общего сказать понимания законности и правомерности нашей жизни и я бы сказал даже равенство возможностей и равенство тех ответственностей, которые на нас лежат. Потому что, конечно, я понимаю, что людей приучали 70 лет со времен появление, в общем-то, вот этой вот э, советской действительности приучали к тому, что надо привыкать, что кто-то есть э, си, сильный мир и сего, и своей в, в, э, сказать, могучей волей он будет э, направлять, указывать и давать э, ориентиры. Э, опять же, э, в, в новой ре реальности, которая неизбежна, я так я уверен просто в этом, что она наступает. Затуши недель в любом случае неизбежен. Конечно. Э как и реальность. Э -э мы сами можем э сказать, выбирать и, и ориентироваться. И я, и я хотел бы ответить тем людям, с которыми я очень часто общаюсь и слышу э слова э недоверия и э пессимистического взгляда на будущее, о том, что в концепцию народовласти, по их мнению, в этой стране э очень сложно будет построить по причине того, что люди якобы недалекие не слишком думающие это я выражаюсь очень мягкими э, терминами и понимаю что вот, э, у нас еще пока не с -с сложилось э, отношение друг к другу уважительное и в первую очередь э, и э, отношения с чувством достоинства э, сказать уважением достоинства друг друга да э, многие многие в, в тяжелых э, реалиях нашей Экономической, политической ситуации ломаются морально, кто-то начинает пить, кто-то опускается еще до больших сказать, глубин по причине того, что не готов бороться, не готов принимать эту действительность в такой виде, какая она есть. И это не показатель того, что это все неисправимо То есть в любом случае у меня более оптимистичный подход, я верю, что... Люди э, в нашей стране, вообще э, в любой стране мира, они э, способны на уважение друг к другу, они способны на э, ответственность и способны на, на, э, э, на чувство сказать, э, взаимовыручки, если можно так выразиться. Да? И мы сможем построить такое общество, где... Э, Никто не будет э, чувствовать себя униженным или э, э, чем-то обездоленным. Это новость, да? Mm -hmm. И вот mm -hmm. такую новость нам передали. На Москву надвигает стена дождя, которая не была с 50-х годов прошлого столетия. Написал на своей странице Facebook специалист Центра погоды ФОПС Евгений Тишковец. И разве раз развернулись все источники, источники Великой Бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь. Эти строки из Ветхого Завета о всемирном потопе могут стать чрезвычайно актуальными для столичного региона вечером в пятницу. Завтра, да. Это завтра, да. Символично. Символично, да. У него вот. вот хотел, ä, прошу, прощения перебил. А, Буба Косторский написал а, оппозиционный детский куплет. Он не, не несет и не жнет. Не сеет. Он не сеет и не жнет. А, пользы не, при, не не приносит. Знают все, что это тот, кто погоны носит. А, Буба Косторский, спасибо, конечно, но здесь я могу опровержение такое в своем лице сделать. А, у меня друг есть. Работает в полиции, капитан полиции, получает 45 тысяч рублей, буквально три дня назад я с ним разговаривал, минус коммуналка, опять же, 45 тысяч это не те деньги, которые можно пойти и тратить на еду и на одежду, там, минус 6 тысяч, по-моему, он говорил за коммуналку, то есть там уже не 45, а меньше жена, поскольку... Uh, у них второй ребенок маленький, она не работает. Uh, то есть человек реально пребывает. Но ну, если не нищете, то в панике как минимум, поскольку возможности нормально питаться, одеваться и уж тем более куда-то съездить, отдохнуть. Ну, у людей нет, поскольку я знаю этого человека. Вот капитан полиц. Собственно, я к тому, что нищие все. Аноним mm. пишет. Uh, Uh, уважаемые, у нас в Литве появилась uh, статья о стычках воздушных сил НАТО и России. Обе страны обвиняют друг друга в опасных маневрах. По вашему мнению, кто здесь не прав? Ну, во-первых, uh, надо, она конечно, uh, а это уже было, читаю. да? да? Ну. Повтор, тогда что, <coughs> друзья? На сегодня опять же, пока информации нет, к сожалению, но как она появится, мы здесь будем. Да, как будет возможность, мы сразу сообщим, что да как. В общем, да, не, не надо предаваться панике. Следите за эфирами на всех ресурсах арт-подготовки. Будем стараться выкладывать любую там по максимуму, информацию, информировать. информировать. Мы понимаем, что все так сказать, беспокоятся. Поэтому, конечно, будем держать вас в курсе событий. А так, в общем, ставить, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайте петицию за антиполитиков. Да, да. да, да. И вместе мы победим. Да. Ну что ж, все, всего да. хорошего. Всем доброй ночи. До свидания. До свидания.